Это самое лучшее, что может быть. Если вы ощущаете, переживаете глубочайшее безмолвие и можете прямо сейчас это обнаружить, это в принципе то самое куда направляется ваше внимание во время таких встреч. Потому что любой разговор — это обмен идеями. То есть ум хочет что-то понять, осознать. И очень часто внимание именно утекает в плотность ума, куда затрачивается очень много биологической энергии. А то, чем вы являетесь прямо сейчас, являет себя — и обнаружение вот этого глубочайшего покоя тишины — это то самое. Мысли, мысли. Мысли. И здесь вот а, в этом пространстве можно ясно осознать и увидеть все игры ума. И обнаружить, что вы не являетесь ни этими мыслями, ни какими-либо чувствами, ни какими-либо переживаниями. Такой прям сейчас, как блок, ну не блок, такой прям, ну, ну ты не знаю даже, что я буду прям внутри. Переживания немного чуть-чуть. Ну, потому что я впервые в, в собрании, так сказать, и поэтому немножко переживали, ниже ничего не знаю. Это такой все такой... осознается, это нормальное явление. Ну, такой, <свят> у вас еще такой голос приятный. Хорошо. Сейчас вот такое что момент, наконец-то, может быть, в голове тишины какой-то, потому что м -м, в течение дня хожу, когда я сейчас очень что-то переживаю. Почему? Вот по рукам даже так чуть-чуть. Mm -hmm. Садись на стульчик. Я вас... Сюда поближе, поближе? Я Ну побойся Я чуть-чуть побоюсь Это еще такой момент преодоления Потому что я еще это момент, Когда я стесняюсь разговаривать Когда есть людей много Так ты уже говоришь сначала встречи Нет, ну это тоже от страха Разве он есть? Вот как раз ну, и обнаруживается это есть, есть. Да. Я это понимаю, но это же тоже какой-то Ну посмотри, уже говорение происходит а Кто стесняется? Уже никакого нет стеснения Это просто ум играет ну, в стеснение вот, я, я чувствую, вот здесь у меня прям вот так сейчас вот, вот, Это, как, это а, на глубочайшем чувстве а, высвобождения и расслабления Чувствуются вот такое, такие ну, явления ну, вот, в теле вот, Прям вот здесь оно сидит Это как будто бы Я не знаю, как это объяснить Вот здесь вот не знаю, как сдавленного, что-то такое. Ничего я с этим мяч. не ну, нет. Вот мне надо... сейчас вот, не нравится моё состояние. Я как будто бы, из... ну, есть вот в теле это, и есть я, знаю, как объяснить, очень прикольное состояние. <с Phenemy> мне, нравится. мне не часто в нем удается побывать, но сейчас я в нём, и мне прекрасно. Но внутри тела чувствую вот это вот. Вот смотри, э -э э когда э ты в осознавании, э все ощущается. Ощущается как какое-то движение в теле, mm -hmm. какие-то переживания, еще что-то. Но ты этим не являешься. Просто mm -hmm. Побудь в этом, если вдруг возникнет какой-то вопрос. Самое главное, не цепляться за эти состояния, потому что любое состояние, оно как явление уходит mm -hmm. и, и приходит. Mm -hmm. а, самое ценное для человека ⁇ это обнаружить вот этот покой. В принципе, он всегда есть. Просто когда мы в повседневной жизни, в этой повседневности, тело что-то делает, какие-то дела, умственные процессы происходят, и внимание, оно просто утекает. Но вот это то, чем ты являешься, это все проявлено в тебе. Вся твоя повседневная жизнь, какие-то мысли, чувства, переживания, само же тело. И сейчас это просто явно видится. Идемте по -по поближе. Да, сюда вот стульчик, здесь чтобы слышно было потом на видео. Не пустаюсь я. Есть какие-то приемы, да, для того, чтобы можно было остановиться в текущей суете? Направление внимания. Все дело во внимании. То есть и обнаружение а, того, что вы всегда есть вот это безмолвие глубочайшее. Еще раз. Вы всегда есть то, в чем проявлена любая умственная активность. Соответственно, когда есть поглощенность умом, вы словно ощущаете себя в уме, в этих мыслях. А когда а, происходит обнаружение, вы обнаруживаете, что все эти мысли в вас. Обнаружение Обнаружение вот этого а, покоя, вот этого глубочайшего состояния, можно сказать. Но это даже состояние без состояния. То, чем вы являетесь. Между всем и всем. А, а что есть все и не все? Суета, покой. Угу. Когда ты начинаешь светиться, ты выпускаешь этот покой. Так, и как можно а, вот эти ну, состояния фиксировать. Не фиксировать, фиксировать это запоминать. А как можно из одного состояния входить в а другое, контролируя видимо, как каким-то образом ситуацию. Здесь немножко нужно сдвинуться глубже. В плане того, что состояние, уже состояние суеты и покоя, uh -huh. оно чем-то осознается. Uh -huh. Кем-то осознается. Неважно, чем и кем, для меня одно. Uh -huh. Вот кем это осознается? Uh -huh. Ум описывает uh -huh. глубже еще, что осознает uh, и покой, и состояние покоя, и состояние суеты. То есть уже фиксация есть. Вы уже знаете, что сейчас суетится ум. да, И вы знаете, что такое состояние покоя. Вот любое состояние — это состояние ума, которое а, через тело, через органы чувств фиксируется. Но то, чем вы являетесь, — это чистое осознавание. То есть я осознаю, где я нахожусь? В этом состоянии или в другом? Да. Да. Вот. И а, вот это осознавание и является вами. Угу. Видно? Да. И а, когда это видится, хотя бы обнаруживается единожды, то все, оно уже... Ну, это как самовоспоминание происходит. Того, чем я являюсь изначально. Это нарабатывается, или это если пришло, то Оно пришло, а единственное, что может внимание еще там выпрыгивать, но то есть, если случилось осознавание того, что и суета, и покой чем-то осознается, угу. и это осознается мной, угу. то оно уже все, угу. уже, вкли... ну, как бы уже все. Даже если ум а, будет утекать, оно фиксируется уже чем-то. То есть внимание утекать в эту суету. То есть необходим или постоянный контроль за этим Нет. состоянием. Вот а, контроль это уже а, игра в контроль. Угу. Здесь будет очень много биологической энергии уходить на это. Угу. Здесь глубочайшее вот это а, доверие происходит. И вот посмотрите, осознавание всегда есть. Если тело засыпает, кто видит сон? Все, все определения убираем, кто видит сон. Тело просыпается, происходит какое-то действо, игра. Опять кто-то это наблюдает. Кто наблюдает? Вот туда внимание. Кто я? Вот этот вопрос он разворачивает к самоисследованию. Я. Можете ли вы обнаружить и ответить на этот вопрос? А что у меня есть определение? У нас сейчас вопрос, кто я? Не придумывай Расслабься, просто чувствуй Любая идея, любая концепция рассыпается. Когда ты смотришь в это, кто я, что возникает? Возникает ли что-то? Возникает ли какое-либо определение? Потому что ты сейчас ищешь пытаешься найти, найти, найти, но ничто не приходит. И ум начинает придумывать. Если его так много, куда Я Кого не много? Знает. Кто куда вылазит? Ну как? Что Я что-то не вижу, что кто куда-то вылазит. Он мешает. Кто? Он, Он все время еще ищет какие-то определения. Да, до поры до времени. Пока интересно в это играть. Скажите что-нибудь. Я не знаю. То есть я вот сейчас сижу и я не знаю кто я. Но вы знаете, что вы есть, правильно? Ну, то, то есть то то я есть, я существую. Есть. ответом на вопрос, кто я, является глубочайшая тишина. Вы не можете на это ответить никогда. <свес> <свес> Никто не знает ответа на этот вопрос. Но здесь необходимо быть честным в этом. Если еще возникают а, такие определения, как имя, там, форма, как, какая-то энергия или сознание, это все мимо. А какие еще бывают ответы, как правильно на этот вопрос? Никаких. Нет, я имею в виду, кто что вызывает, какие еще есть люди, Зачем Какие еще дают определение. Зачем интересно? Для ума интересно. Но смотрите, «Я никто» и «Тишина» — это тоже описание ума. Mm -hmm. То есть он уже описывает как-то. То есть мы никто, собрались вот здесь все. Не, <свист> не обращайте внимания на всех. Если вы хотите действительно обнаружить и действительно перестать а, играть в бесконечные игры ума, то есть перекладывать с одного на другой, да, то другие на время перестают вообще интересовать. время ну, то есть а, есть некий некая а, некий разворот когда ты становишься сама себе интересна. Mm -hmm. для кого ты живешь эту жизнь Если что-то будет возникать, но, как бы это нормально. Что значит что-то возникает? Ну, как в теле что-то, если чувствуется, не, не сдерживай. То есть здесь искренность и честность, если ты хочешь действительно продвинуться в осознавании себя. Наверное, такой же ответ, как, кто и я. Да, посмотри то есть ты не опирайся уже на какие-то догмы хочешь на самом деле Вопрос. что ты хочешь на самом деле уметь фиксировать себя в том состоянии когда заглядываешь в себя когда все что происходит становится неважно вот вот это очень а, такая мощная ловушка зафиксировать себя в чем-то или уметь это делать ты это изначально знаешь и умеешь. Уже, да. Знаю. Мне кажется, что есть что больше. Что что-то больше это что? Что-то лучше Это умение. Вот. Хорошо. Отлично. Потому что любое умение, оно вообще здесь ну, никак не втискивается. Прямо сейчас-то есть. Осознавание есть, видение есть, слышание есть. Тело сидит на стуле. За какую идею себе ты держишься? Что так важно для тебя в этой сейчасности? От окружающих? А что с окружающими? не тебе необходимо Чтобы Чтобы не от кого ты защищаешься те, кто их пресекает. а кто их присекает тебе нужно понять, что окружающие абсолютно не несут никакой опасности. Только когда возникает я и другие, тогда возникает вся вот эта вот идея Выстроить какие-то границы. Да. Это жесткая отождествленность с физической формой, с именем. Угу. по факту никого других нет. Значит, мы видим галлюцинации? Значит, вокруг меня галлюцинации? Все, что видится, чувствуется, осознается, это проекция вашего ума. Я придумала в себе людей. Сознание, единое сознание, оно Таким образом играет. Ну, сейчас с девушкой закончу, потом хорошо. То есть, потому что здесь а, очень а, важный момент, когда действительно а, а, мы поверили, что мы отдельные существа. Обособленные. И это случилось в результате ну, какого-то жизненного опыта, жизненной истории. На самом деле, все, что вы видите, это воображариум. Это проекция вашего ума. Иллюзия. социум проблем вообще нет то есть когда ты воспринимаешь воспринимаемое через индивидуальное я через отождественность тела то есть ты считаешь себя какой-то автономной структурой то соответственно возникают другие соответственно очень много биологической энергии затрачивается на защиту от враждующих внешних да от того кто может причинить опасность mm -hmm. когда ты действительно идешь самоисследование происходит обнаружение что все воспринимается через единое, Когда ты считаешь себя маленькой, то для тебя кажется социум большим и агрессивным. возникает, соответственно, что есть я и есть другие От этого. от этого не надо уходить вообще то здесь нужно увидеть что вот тело закрывает глаза но видит сон тело открывает глаза но тоже видит сон но есть вот это я которая осознает Всегда живая. Ты есть? Ты всегда есть? Да, я есть. Если я есть, значит есть вокруг меня еще что-то. Как будто вот это моё, то я есть согласиться с тем, что есть вокруг меня. Если это сон, относиться ко всему тому, что сон пройдет. С этим сном ничего делать не надо. То есть смотри, очень присмотрись к тому, что ты называешь моим, Какие границы ты бережешь? Кто это бережет, эти границы? От кого ты защищаешься? От тех, кто еще есть в этом смысле. Хорошо, если мне нужно защищать. Как к этому относиться? Никак не относиться. Здесь Нет. только открытость. Я никак не могу уловить, что это. Это когда происходит а, любое взаимодействие открыто, когда ты не играешь. На самом деле ты хочешь а, защититься. Все. Поняла? Да. Ты просто устала играть, подыгрывать самой себе же. Все тело находится. Ну, в общем, у меня колбасит. Такое ощущение. Такое ощущение. Сейчас посижу чуть-чуть и расскажу об ощущениях. Ого, страшно потерять этот контроль. Угу. Очень страшно, поэтому колбасит. его поглотят. Очень страшно ему. Поэтому он колбас телом показывает. Боится отпускать прямо сейчас очень сильно. Но это все в наблюдении происходит. Угу. Все в осознавании. Через тело показываю. Он включается. Все внимание направь на само внимание. Ох, как блин играет. Это нормально, что он включается. Он борется. Но это все видится. Очень сильно ну, Я же понимаю, ну, что ну я же вижу, что происходит. Очень сильно болится. Не предпринимай никакие попытки исправить это. Ум предпринимает, не. Угу. очень сильно. Через тело даже не дает, потому не. что я слышу свое сердцебиение. Но это как колокол, не знаю, как это объяснить. И не дает. Они дают это всего лишь мысль. Это понятно. Борется. борется не могу это все в осознавании все видится угу. и не может это он ну, не да, может знаю, что это он не дает. и не дает это тоже его игра Понятно. внимание переведено на осознавание. Осознай само осознавание. Правда что ли? Вообще прям, да? Не дает. Да. Даже смешно от этого. Вот вообще все дело показывает. Не борись с этим. Да, вот я бо борюсь с этим. Это он сам с тобой потому, очень тонко. Это контроль них. Ну, я понимаю, что это вот... Я борется. Ну, пусть борется. Нет! Ты прямо сейчас есть? Я прямо сейчас есть. И все, это прямо сейчас есть. Смотри в это я есть. Это внимание, оно есть. Все внимание на мысль я есть. ли я есть, на uh -huh. мысль ли я есть. А если нет никаких мыслей. Ты все равно есть без этого. Mm -hmm. Mm -hmm. А что такое ум для тебя? Ну, это просто команды, там, писать, покушать, вот такое для меня ум. Открыть двери, иначе, если бы не было ума, бы мы бы, я не знаю, как бы ходили, ну, вот так для меня ум, я его так понимаю. Он где-то отдельно вообще от тебя, или он в теле, или где? Сейчас я сразу не отвечу, но сейчас почувствую. Понятно, есть собрание во мне, всяких слов, всего того прочего. Ну, прямо сейчас, сейчас отвечу. Отвечай не знаниями, полученными из книг. Понятно. Он пытается ими отвечать. или накопленная информация. Это просто память как жесткий диск. И это просто переработка всей информации, Так он вообще существует или нет? Ум? Да. У -у -у. Тогда с кем? Сама Идет с собой? борьба. Я это понимаю тоже. Сама с собой Посмотри, То есть. А здесь необходима тотальная ясность. Uh -huh. а есть мозг, который принимает сигнал и, через, и обрабатывает этот сигнал, uh -huh. да, происходит там, сходить в туалет, покушать и так далее. Uh -huh. Как операционная система. Uh -huh. А что такое ум для тебя это? Как отдельная сущность? Начинает просто вот думать. Ну это не отдельная сущность точно. Я так. Фух". включилась так вот здесь необходимо разобраться и поэтому чем меньше определений тем больше ясности потому что по очень много а еще там идея, да, забей ум, убей, освободи и так далее. Уровенная информация приходит из-за да. отовсюду, я не могу ходить за закрытыми ушами, информация на каждый день какая-то прилетает, ты что-то видишь, ты что-то читаешь, ты от кого-то слышишь. То есть это вот накопилось в тебе вот тут вот, ну вот тут вот, назовем это так. Поэтому способность а, пропустить, а, пропус а пропускаешь ты всю информацию, многочисленные там вообще, гигабайт или, там я не знаю, да, этой информации, она пропускается в том случае, когда у тебя нет определения. То есть информация пришла, она неплохая, нехорошая. Ситуация случилась, она неплохая, нехорошая. И вот эта безопределенность, она первостепенна. То есть ты перестаешь иметь собственное мнение по поводу чего-либо. Как только возникает собственное мнение на основании чего оно возникло, угу. соответственно оно зацепляется и, то есть, откладывается. Угу. И отсюда еще идет доказательство своей правоты. Я, а я же знаю, что это вот так. Ну, вот это я привязываю получается к своей личности, да. которая как бы ее нет. ее нет. Это просто то, что мы себе создаем, типа я вот, я вот такая вот имидж. Ну создаем mm -hmm. свое, типа я. Вот. Что это? Я то, что... Что? Смотри, вот это все, что ты показала, в осознавании в едином. Да. Это осознается чем-то одним. Угу. Так, вопрос. У вас двое? Ты одна? Нет, я одна. Просто что как их. Их. Не знаю я. По так посмотри ясно. Кого их? Вот ты покажешь, вот это сейчас есть, кого их. То есть с кем борьба происходит? С телом, с мыслью, с собой. а кто такая сама и с каким собой? Когда ты так себя со стороны слышишь, ну, ну, блин, вот трудно мне словами все это объяснить. Так мне нужно объяснить словами, смотри просто в то, что ты есть прямо сейчас. Это требует какого-либо определения. Там разве есть какая-либо борьба? Есть одно. Внимание. А внимание ⁇ это интерес. Внимание ⁇ это что? Интерес. Ну, понятно, что куда мы направляем внимание, там мы находимся, все остальное ⁇ это... Нет. Эзотерические Нет. определения. Смотри, внимание угу. ⁇ это движение ума. И mm -hmm. это случается в тебе. Внимание же тоже кто-то осознает. Uh -huh. вот это, да, вот, uh. Uh -huh. То есть ты, ты хочешь сказать, что вот твое внимание смотрит на стакан, и другого ничего нет, и, и тебя перед. То есть ты, ты не есть внимание. В осознавании случается внимание, то есть внимание кто-то осознает. Вот это уже интересно. Внимание. расслабьтесь не пытайтесь понять просто чувствуйте как если, если я, вот, вот сейчас. Вот, сейчас сядете на стульчик и поговорим садитесь поговорите я еще вернусь Как понять, кто я, если я никто в этом мире? Я есть. Ну, ну вот как я есть? Просто вот... Ты есть или тебя нет? Ну... Сейчас убеждаешь? кто говорит? То, что ты сказала, что я есть, но я — это тишина. То есть хорошо, если я тишина. Это все еще определение. Ну вот, да. Но оно ближе туда. Да, ну, надо понять, никак не могу вот вовнутрь попасть. То есть, если я ничто, ну, я не существую. Ты откуда взял это определение? Что ты ничто, и ты не существуешь? Ну, я так поняла только что. Давай разбираться. <punk> Ты есть? Прямо ну, сейчас. Физически есть. Осознавание есть. А, ответь на вопрос, кто я. Ты когда-нибудь задумывалась об этом? Задумывалась. Я не mm -hmm. могу на это ответить. Это и есть ответ. То есть какое-то существо живет на этой планете, а для чего смысл какой жизни? Кто? Что? Никакого смысла нет. И нужно просто контролировать свой разум. Кто хочет контролировать свой разум? Ну, допустим, чтобы он не путал, чтобы он не навязывал никакие идеи, никакие истории. То есть нужно каким-то образом... Ну, вот я часто себе задаю вопрос. Разум, причем. Когда начинается вот эта вот война, не знаешь за что, я задаю себе хорошо. О чем я сейчас подумаю? И в итоге он ничем не думает. Он меня отпускает. Потому что задается живой вопрос. Тот вопрос, который расчипирует и обнуляет. Любую идею о себе. То есть, если возникает какое-либо определение, себя, это не туда. <связь> То есть начинает все менять, начинает все. играть, создавать. Посмотри, я есть, можно сказать, что это дверь. Вот смотри, сейчас в это я есть. И если ты разворачиваешь внимание словно вглубь, то есть. Угу. Я растворяется, есть растворяется. Там невозможно найти ни одно определение. Верно? Если выскакивают какие-либо определения, значит не туда смотрение происходит. «Я есть» — это первое движение ума. Вот а, с утра тело открывает глаза. Если быть внимательным в этот момент, не возникает ни единой мысли, ничего. Просто сознание открыло глаза через это прекрасное тело. Потом возникает мысль. Очень тонко. Если вы внимательны, я есть. Mm -hmm. И если мы называем себя именем, я есть имя. То есть уже происходит игра в этой плотности. Если еще на это имя накладывается какая-либо роль, не знаю, там мама, сестра, подруга, дочь, без разницы то уже возникает второй. И уже возникает социально-ролевой контекст. И, соответственно, в этих определениях можно очень долго путаться. То есть это плотность ума, ментала. И вот это я есть как первое определение. Это периферия. И, соответственно, внимание может развернуться в эту сторону Я есть имя и дальше пошло глубь бесконечно. Либо оно разворачивается я есть в пустоту, и там тоже бесконечно. Это, конечно, очень трудно контролировать, в контролировать. не надо. Контролировать хочет ум. Ты без этого контроля существуешь. Ты без этого контроля есть. Ты не можешь не быть. Mm. Mm. Да, я есть, но я вроде же жены, мамы там, там. Это все роли. И когда... И все эти роли, с ними нет проблем. Все эти роли в осознавании. И когда это видится, ты можешь проиграть любую роль. Но ты уже играешь роль не через... А, не внутри, словно этой роли, и забыла, что ты ее играешь, а ты играешь и знаешь, что ты играешь. И тогда твои взаимоотношения выходят на совершенно другой уровень. Mm -hmm. Распознав себе живое... Ты начинаешь видеть живое в каждом. И с продвижением вглубь ты понимаешь, что нет разделенности. Что это просто роли. Это словно на вот эту пустоту одели маску, личину. И через эту маску ты взаимодействуешь с другим персонажем. С другой маской. Мне кажется, что я понимаю прекрасно, что я контролирую или осознаю, что я в этой э, в этой роли. В принципе. Осознавание всегда есть. Но когда возникает я, который контролирует, это ум. И вот в этот контроль у тебя уходит очень много биологической энергии. Как детей не контролируют? Твои дети... Это не твои дети. Если их не контролировать, это ужас. Я задумала. Ну как? Не знаю даже. И точно так же вообще любую работу там, если вот не находиться в этом контроле, то есть. Тебе нравится контролировать? Мне приходится. Мне не хочется на самом деле. Ну все не контролировать. Ты боишься, что все в тар тараторы выйдет? А как? То, что проявило это тело здесь и эту игру, намного мудрее, чем вот этот тот, который хочет все это контролировать. Контроль – это присвоение. Это когда в живом вот то, что само себя уже являет, возникает некий я, который хочет себе все присвоить и, и это... который хочет можно назвать эго, и который хочет все сделать так, как он хочет, проконтролировать. И, соответственно, здесь очень мощный конфликт с частностью возникает. Угу. Ну, это, это, да. С детьми все в порядке, с этим миром все в порядке. Угу. Только ваши убеждения и вот этот страх все это потерять так, как ты решила, это сделать. Мешает вам просто наслаждаться жизнью. Смысла никакого нет. Это есть сама жизнь, которая сама себя переживает в этой сейчасности. И это очень вкусно. Ты становишься сама себе интересной. Ты отлипаешь от детей, отлипаешь еще от кого-то. И очень тонкое явление тебя, оно начинает раскрываться, глубочайшее присутствие. Но вот этот жесткий контроль, что я тут все делаю, решаю и контролирую, просто мешает наслаждаться тем, что есть. То есть нужно избавиться от истории разума и от Из... Ну смотри, нужно от этого избавиться, это опять-таки... Этого ничего не существует. Увидеть это. Для начала необходимо отпустить любую идею. Все, что либо когда-то знала, любое представление о себе и об этом мире. Когда вот это, вот это и есть избавиться, можно так назвать. Если для тебя будет понятно. Все, все всегда идет само собой. Ой, я представляю, как счастливые мои дети. Если я отпущу все. Бесконтрольно. Я не знаю. Это вообще реально? Не, ты не доверяешь той мудрости, которая изначально в них заложена? Ну, это интересно. Как бы только отличить уловки разума, которые какие-то идеи тебе начинают устанавливать. Да. И вот эго. Эго же тоже уловки разума. Смотри, понятие, есть разум, есть эго, есть еще что-то. Вот здесь разбираться на, на, необходимо, увидеть, то есть прийти к единому какому-то. Потому что а, для самой тебя же необходим понять, что ты вкладываешь в разум, что ты вкладываешь в эго, что, что ты вкладываешь еще во что-то. Угу. Эго это манипулировать. Ситуации, я Контролировать. Контролировать. Ну хотя разум тоже контролирует. Да, это одно и то же, можно так сказать. Ага. Можно просто назвать дв дв двумя, ну как бы два, два этих два понятия можно... объединить. Понятно. Ну вот уже раскладывается немножко. И можно от этих двух понятий вообще их откинуть, просто прийти к единому понятию, например, ум. Ну, который все, в принципе, и творит. И вот теперь а, еще более внимательней. То есть ум только приписывает себе творение. Все сотворено изначально сознанием. Угу. Это как это типа вроде сатаны. Твой разум. <схở começou> ну, не знаю, наверное. Видишь, очень много определений ну, да. вот таких. Поэтому вот это любое определение, ты не прикасаешься ни к одному определению. И вот эта приписка, то есть авторство тонкое, что я что-то тут творю, вот это вот и ложное. Угу. Да. Ну да, и создаем жизнь. Да, не то. Ну, игру или какое-то кино? Mm -hmm. Игра играется, без тебя она будет играться. Mm -hmm. Это все игра сознания, единого сознания. Можно сказать, что это созна... я это сознание, но нужно еще продвинуться, потому что сознание случилось тоже в тебе. Во мне как форма? Потом. <звы> <На стульчик. звы> приходит ясность? Да, да, приходит. Ну да. Опять же, просто нужно отпустить и пусть идет своим чередом. Да. Вот эта хватка... Это такое а, насилие самой себя же. Угу. То есть держаться за какую-то идею, за какую-то. Правильность, неправильность, как надо, как не надо. Угу. Угу. Да. Столько стереотипов сразу ломается. А что же тогда правда? Что же тогда сущность-то какая всего? Правда возникает, если есть правда, возникнет неправда. Да. То, в чем мы можем быть на процентов уверены, это в том, что я есть. Да, это единственное, по-моему. Ну, сейчас столько желающих переиграть все это и изобразить, что ты вообще не существуешь. И что все... это не Понимаешь, это говорится, просто недополненность есть. Это говорится, что я не существую. Но это имеется в виду вот это я как идея о себе. Да. Но ты как чистое осознавание. Как нейтральное осознавание. Всегда есть. А как оно выглядит, это осознавание? Ну, а да. оно никак не можно. Ты его не можешь увидеть. Ты просто знаешь это. Ну да, что ты существуешь. Твое сознание существует. Есть разница между сознанием и осознанием? Да. И далее кто? Тишина. И осознание или осознавание? <смех> ты тишина. Сейчас, стоп. Ты тишина, это уже определение. Ну да. Уже это определение, это, уже идея. Это уже идея. Вот внимательно к этому. Я должна задавать э, своему разуму постоянный вопрос, кто я есть. А... И он против этого никак. Ну ты, ты можешь не быть. Да, ну как? Ты же всегда есть, ты не можешь ни, -ни быть. Не быть, да. Все, вот оно. Если возникают вопросы какие-то, это все плотность ума. Если не наигрались еще там, будете играться. Внимание будет туда утекать. Как это все применять в практике? В какой практике? Ну, в жизни. Жизнь сама себе живется. Просто чистое наблюдение. Ты созерцаешь. Происходит наблюдение. Когда последний раз смотрела детям в глаза? Просто открыто. Да мне кажется, я все время смотрю. Но ты видишь там глубину? Нет. Так глубоко не смотрела. То есть все время смотришь из ролевого контекста «Я мать и есть дети». Да. И там уже некая доминация. Да. А просто как единое с единым общается. Как я есть, я есть. Давно ли так общались вообще с близкими? Ну, мы все время так общаемся, периодически, когда спать ложимся. То есть вот это вот важно. Ладно, девочки, у кого еще есть вопросы? Садитесь. У меня на самом деле вопросы по ходу. у каждого участника создавались. Я уж не знаю, запомню их все вот. я их всех или Девушка, с этой Вы начали говорить о том, что когда я глаза открываю, появляется сознание что вот я есть, да? Первое. Мысль, не мысль, даже перед мыслью, что я есть. Тогда я это сознание. А... Кем вы себя считаете прямо сейчас? Прямо сейчас? Ну, я много кем себя считаю. Я имя, я мама, я жена, я подруга это все роли угу. сможете ли вы сейчас обнаружить то что является, до любой, что является себя до любой роли я человек я, суще... я существо это все из ума угу. хорошо вернемся к тому что вот я осознаю Угу. Значит, я сознание? Или я осознавание? <смех> Тем... Не цепляйтесь за эти указатели, за эти слова. Не цепляйтесь. Ни за одно определение. Прямо сейчас задай себе вопрос, кто я. Мысли приходят, когда, вот, когда только вопрос задаешь, тогда тишина наступает, и как бы и нечего ответить. А потом начинают там знания эзотерические, о любовь, и о принятии, о мире. Это все мимо. Угу. Это все определение ума. Это все определение ума. Ты этим не являешься абсолютно никак. Ни одним из этих названий. И тогда кто я? <соединяющие> Или что я? Неважно кто я, что я. Это нет. Но это не из ума приходит. Ты смотри глубже прямо сейчас. Если глубже смотреть, то вообще говорить не надо, ничего. Вот это и есть то искомое. Тогда просто сапсанг, по идее, как бы вопросы ответы ответ и как бы не нужен. Потому что вот как начали, такая тишина, все было прекрасно. Начинаем вопросы задавать, начинается путаница. Все вопросы из ума. Почему так сложно тогда э, в ежедневном, в ежедневной жизни э, просто вот, наблюдать это? Я есть. Потому что еще вовлекаетесь э, вот в эту болталку. Mm, тогда идет сильная идентификация с этим физическим телом, с этим костюмчиком. Mm. И как ослабить как снять эту личину эту личину хочет снять сама личина да смотри глубже в осознавание иди ты прямо сейчас есть фактом себе тебе для этого ничего не надо делать угу. если там какая-либо личина тогда кто надевает личину если мнение есть только глубина какая-то есть космос это все еще определение все еще ум вы, выскакивает и хочет а, прилепить себе какую-то бирку угу. Ты есть до любого слова до любого определения Хорошо. Тогда по жизни просто молчать? Нет. Жизнь живется, танец танцуется, говорение происходит, все само собой являет Ты свидетельствование, осознавание всех этих процессов. Я осознавание. Как выработать? Это смотри, сознание? ты а твой ум. Чтобы он был, чтобы оно было постоянное. Потому что оно я всегда... заигрываюсь, я, начинаю, я вхожу в роль, mm. начинаю, и меня понесло. Оно всегда есть. Сознание. То, чем ты являешься, всегда есть. Mm -hmm. а, еще раз. Тело закрывает глаза, ты сон видишь? Да. Кто видит сон? Я. Тело открывает глаза. Происходит а, какая-то жизненная история. Кто это видит? Я. Yeah. И? Hey. <laughs> Что еще дальше ты ждешь? <laughs> Кто я? Получается, мы по кругу ходим. Да. Вот одни и те же вопросы. Да. Давно ты эти вопросы себе задаешь? Сколько лет? Не Интересно, не интересно, а есть такая потребность. Пока есть эта потребность, ты будешь играться и ходить кругами. Любая потребность. Любая потребность. Потребность есть научиться не цепляться. За, Здесь э, за, за роли. изначально идет э, вопрос уже не оттуда. Тебе необходимо увидеть, что эти роли в этих ролях нет ничего вообще там сложного, да какого-то. Их по факту не существует. Когда откуда они берутся это я придумала твой ум хочет а, понять что как откуда что берется он это не сможет сделать все что видится слышится осознается чувствуется это воображаем то есть я придумала всех людей здесь вот эту ситуацию это мой сон да этого нет всего я с тобой не разговариваю я тебя придумала себе и я сама себе на вопросы отвечаю да нас тут нет Наташа нас не собирала ну, наверное, она может быть и так. Что-то у нас какая-то коллективная галлюцинация. Что-то не хватает мне. Чего я не знаю. Почему было все так хорошо в тишине? Вот туда и возвращайся Возвращай туда внимание Ты есть фактом себя, ты есть живая Но вот этих а, Бесконечных идей Вот эти бесконечные идеи о себе О этом мире Еще о чем-либо, они забирают очень Многое на себя То есть mm -hmm. это все ум. ум Тогда получается вся моя жизнь это ум Да И это, В это сложно поверить ты всегда словно в кресле кинотеатра. Смотри, вчерашний день был? Был. А сейчас где он? Нет. Тогда был ли он? Не знаю. На самом деле здорово! Черниговская тоже об этом должна говорит. Тоже сомневаюсь в итоге: интересно. Потому что органы чувств. И вот в этой плотности настолько все правдиво, как кажется. Mm -hmm. И вот здесь происходит застревание, вот здесь происходит засыпание. И поверить во что-то другое настолько сложно, но если ты хочешь продвинуться в самоисследовании, необходимо отбросить любую идею, когда-либо вообще возникшую. Да, как общаться с людьми. Просто происходит, вот сейчас вот общение происходит. Как, как я с моим мужем, да. Если... Да. если он не существует? Нет, даже дело не в этом. Пусть, пусть он не существует, пусть я его придумала. Вот какой он есть, я его придумала. Но как я с ним буду общаться, если он не соглашается вообще? Не с Мне не о чем будет с ним разговаривать. А вот эта вот болезнь всего человечества бла-бла-бла да? бесконечная бесконечная бла-бла-бла mm. говорение когда происходит из сути ты тебе вкусно разговаривать yeah. по факту дело не в словах это точно и Есть люди, с которыми можно не разговаривать, вот, вот, можно не разговаривать и все хорошо. А есть люди, с которыми живешь жизнь, с ними, если не разговариваешь, то тогда вообще беда. Тогда чему вообще вместе-то? Пока есть я и другие люди, <связывая> это будет продолжаться. Классно, классно. Да, я тоже хотела зайти. Я и другие люди, не все одно. Есть только Я. Есть единое Я, в котором проявлены многочисленные тела. И вот это происходит и пробуждение, когда ты словно в кресле кинотеатра, <зас> когда ты видишь, как твое тело общается с телом, например, твоего мужа. Угу. Кто-то все это наблюдает. Вот он сдвиг восприятия происходит. Как к нему прийти? ну ты же видишь это? Это видится или нет? Ну сейчас... Или... Отсюда да, но когда я все... Ним... Ты уже к этому пришла? Да. Если единожды ты это увидела, то есть это будет включаться. Ой, как здорово. И поэтому, когда разговор происходит в осознавании, ты понимаешь, что... С кем бы ты ни общалась, ты сама с собой общаешься. Угу. Как ты сама с собой общаешься? Ну вот я же ее придумала, и она мне отвечает, я себе отвечаю. Ну ты же не сама с собой общаешься. Ну а с кем? И тебя тоже нет. Ты вот сейчас мне тут противоречишь. Получается, так? Да? То есть ты как бы как будто твоя душа вообще выпрыгнула вот так, на минуточку, и ты со стороны смотришь, как вот люди передвигаются, с тобой общаются. Это сдвиг восприятия, никто а, ниоткуда не выпрыгивает. Mm. Это просто сдвиг восприятия. То есть до того, до пробуждения да, а, вы а, были поглощены идеей о себе, вы были внутри игры. И, соответственно, кроме вот этого вас ничего не интересовало. То есть как удовлетворить первичные потребности, с кем-то поговорить, еще там поспорить, еще там какие-то проблемы, и все, и все, и все. Когда происходит созревание у мозга, когда происходит уже, ну, то есть очень тонко нащупывается, что я вроде как хожу кругами, кругами, кругами, и вообще... И когда отпадают такие вопросы, как, зачем, почему... И что происходит с этим миром, что происходит со мной, когда вот это уже исчерпывает себя, потому что вы осознаете, что вы ходите кругами, и, там, одна практика сменяется, другой, одна книжка, другой там, и так далее, и тому подобное. Вот тогда начинает разворачиваться внимание в сторону самоисследования и осознавания себя. И тогда возникает один-единственный вопрос, кто я? И вот здесь необходимо быть искренним и честным. Возникают ли еще там какие-то интересы и вот эти вопросы, кто, как, зачем, почему? Тогда, когда, если я все время изучаю и исследую, кто я, мне все равно, кто, кто, кто чем занимается. Естественно, вот это любопытство какое-то вообще, mm -hmm. в которое уходит вообще куча энергии, куча времени и так далее и тому подобное. Ты становишься сама себе интересной. И это постоянное самонаблюдение, и ты запрос, кто я? Нет, он просто как бы уже. А вот из этой точки творения, и вот, вот дальше как бы картинка уже это надоело, когда ты вот доходишь до этого, сам процесс творения. Там ум хочет творить что-то там. Он что себе присваивает творение, просто происходит. Вот это тоже видится, что творение твое происходит. Чтобы как-то вот, вот, вот сказали, что это вкус, вот этот вот что Вот. И, соответственно, сад... из этой точки, да, вот этот вкус. Оно вот ощущается в безмолвии в себя. То есть mm -hmm. ты просыпаешь, значит, тело открывает глаза, сознание я есть. И в этой игре ничего плохого нет. И ты начинаешь... Вот все становится вкусным, все становится интересным. Ты перестала... Творение может быть, вот из этой... Процесс творения всегда происходит. Мир проявленного и не проявленного. Я сам вкуснее, Вкуснее и вкуснее. Раскрывается и раскрывается. Соответственно, тебе уже неинтересно разбираться с чем-то, перекладывать из одного в другое. Все. То есть у тебя совершенно другое восприятие включается. Да, уже интересно себя. Санку, вот это. и пропадает все надо надо делать надо конечно делать. кому надо делать кому ты чего должна это все придумка твоего ума то есть здесь а, восприятие разворачивается соответственно ты начинаешь смотреть все что происходит тебе видится что это ты словно в кресле кинотеатра сидишь И когда ты начинаешь уже самоисследовать, а как это все вообще происходит, работу мозга, как он работает, как он себе присваивает, что это, вот, вот отсюда идет уже. Совершенно другое восприятие. Работа мозга имеется в виду, как, как физиологически или. Как... И как физиологически, как там. Как, ну, не знаю, если возникнет такой интерес, mm -hmm. увидеть, ты словно сдвигаешься, да? Mm -hmm. Ты же сейчас вот видение происходит, ты меня видишь? Mm -hmm. Закрой глаза, ты же все равно видишь. Mm -hmm. не вижу. Вижу, Но ты не видишь, видишь, что видишь? Видение существует. Ты видишь, вернее, ты видишь, что не видишь. Поняла? Uh -huh. Ты видишь, что не видишь. Uh -huh. Кто-то это осознает. Осознавание есть. Но пока ты считаешь себя человеческой формой, с именем, с какой-то ролью. Это бесконечный круг, бег по кругу. Как этот круг порвать? Его не надо рвать. Выйти. Просто опять-таки возвращаюсь к этому. Смотри, смотри, осознавание, которым ты являешься, уже фиксирует этот круг. Mm -hmm. Если ты увидела, что ты бегаешь по кругу, mm -hmm. если ты внимательно к этому то вот эта точка разворота это, то, что это ты уже вне другого. круга как только ты осознала этот круг ты уже вне его как только ты осознала что ты спишь ты уже не спишь ну можно же опять заснуть ну вот пожалуйста а как ты осознаешь что ты спишь и осознаешь что ты что ты не спишь очень внимательно вот сейчас прям к этому я не могу осознать, когда я сплю, вообще не осознаю Ничего. ну так же и в жизни получается, мы тоже не осознаем, что мы играем Может до сегодня, вот до этого момента не сознавали, что мы играем, получается Это и есть засыпание, когда ты вот в бессознательном находишься, можно сказать. Mm -hmm. И вот это вот, когда ты видишь, что ты играешь, вот это просыпание происходит. Mm -hmm. Да, оно вроде как все просто очень. С другой стороны, в голове полный борда. То, что ничего не понятно. Но оно как бы и понятно, и но, но с другой стороны совсем непонятно. Потому что умом не поймется. Угу. А там медитации какие-то, может помогут выйти из какого-то состояния игры. Или как? Просто жить вот, и ничего не думать. <свят> ты не можешь проконтролировать, мусор придет. Так если контролировать, вот опять, опять ты ты те же говорить, вопросы, одни и те же вопросы. То вам не надоело ну, по не кругу ходить? У меня такой опыт случился 4 года назад, потому что... Садись. Постараюсь по-быстрому, потому что, как? Как все за... за... Года четыре назад такое впечатление было, что что-то взорвалось. Взорвалось и там пошло такие интересные процессы. Я как бы осознавала, что я вообще не в теле, но ну, я не понимала, где я. На небе, не знаю. Процессы... Я вот, например, смотрела там в колеса машины, и у меня вспышки всякие там были. И... И осознавание, и понимание, и видение, как это все сотворено. Ну, вообще, как этот мир, как бы, творение все. Как это все создавалось. Я откатывалась. Не я откатывалась, но что-то во мне, через меня что-то проходило. Проходило такое мощное. Но это не через тело. Это я не знаю. Вот я находилась с детьми, и я не понимала где я, потому что дети, и я, и собака, и дом, и небо, ну все, все такое, ну не объёмное. как бы меня и нету, но это как бы потом откатывалось, даже какая-то как информация через меня проходила, вот именно информация, там я знала даже мелочи, какие-то даты, когда-то кто-то умер, войны, ну, я не знаю, как это объяснить. Вот меня трясет. И был такой момент, что все, все, все, все, как бы через меня, через ну вот это темнота какая-то прошла, и я наткнулась на что-то. Это я не знаю, как словами объяснить. Что-то светлое, жидкое. Но ну, это ум сейчас мой описывает. Uh -huh. И кто-то предлагал, кто-то, я не знаю, ну, дал руку. Как бы давал руку, говорит, иди сюда, иди сюда, я тебе помогу, что ну, я не знаю, и это ум, наверное, я не знаю, кто, был огроменный испуг, что я все, я уме... если я туда и шагну, ну, какой-то, как, это свет, я бы описала, жид... Жид... ну, такой жидкий свет, ну, как жидкость. Прозрачная? М? Прозрачная? Да. Ну, там, ну, я чуть-чуть, я, ну, чуть-чуть, я не знаю, это ум, тело, это какая-то часть, туда и, ну, прикоснулась этим всем, и все, и, и пошло, как бы, как, как процесс, обратно-обратно-обратно, потом я, наверное, я похудела страшно, за, за 7-8 дней 10 килограмм посидела, Думала, что я ну, сошла с ума, это, это сейчас чуть-чуть понятнее, что это ум. Ум испугался, вот когда увидел все это. Ну и по чуть-чуть начала, потом был вакуум, вообще вакуум. Я ходила по улице, слушала, ну вот звуки так, вот, вот такое впечатление, что меня закрыли там, не знаю, в какой-то купол. И настолько ну, чисто, все звуки, шаги. Весь-весь этот мир, ну, воспринималось это, но меня как бы нету, я, тело идет, но я даже, я даже не, не, не видела, как оно идет, я это просто понимала, что, ну, вот, просто оно есть. И по чуть-чуть, по чуть-чуть, ну, как бы, но это понадобилось года два, чтобы я, как бы, я не знаю, как это понять, ну, внимание, наверное, вернулось к телу и я сейчас такая же, ну это ум, наверное, говорит такая же. Я, ну, в тишине могу, могу находиться и бываю, ну идешь по улице, все, ну вот вот, вот такое впечатление, что у меня тут вообще сзади меня, где-то сзади тела, ну такая, как обрыв, ну там нету ничего вообще там, ну она мощное такое, я не знаю, я могу так видеть, могу там ну, такое, это ум описывает 100 километров, ну, я тут сидела сейчас, вот на вас смотрела, смотрела в глаза, и вы вот лицо ваше пропало, я видела только цвета, там, с одной стороны светлые, ковер, у меня, у меня движется все, я смотрела, ну, на ваши глаза, и я не понимаю, ну, это ум, наверное, не понимает такое ощущение, что я сама, вот смотрю на ваши глаза, это мои глаза. Ну, вот, вот так все. Ну, нету что-то я ощущаю. Такое впечатление, что я иду по улице, я могу пройти через дерево. Не я. Что то что, что, что... через стенки. Ну, есть вот, вот, я не знаю, как это назвать, но я насквозь могу проходить. Не проходить, про... Я не знаю, как это объяснить словами, но нету, нету чувства, вот, как вот, как радости, какой, вот, вот, вот все по барабану, и много, ну, долго уже, год, вообще ничего не волнует, во, вообще. Ты переживаешь папа, по этому поводу, что тебя ничего не волнует? Угу. Ну, вообще, ну, вообще-вообще. Бывают там моменты, что он включается, блин, заканчиваются деньги там, давай, давай, двигайся. Потому что двое детей есть, ну там, ты что тут сидишь, ну я там вижу эти, ну, чтобы я там. Ну, а, так, а, а кто это говорит? А кому это нужно? Ну, вот такая игра чуть-чуть как бы продолжается. Ну, не, я бы хотела испытывать, включается оно иногда вот такой. Как сказать? Ну радость. Пускай будет словами радость. Ну вот я очень не испытываю этого. Так встаю, но утром вот встал, запела, встала, там слышно, что включилось, но оно где-то далеко. Я слышу ум, разговоры, но где-то он где-то дальше. На периферии. И, и, и тут вот такое впечатление, что я где-то тут. И такое впечатление, что я могу быть там, где где я не знаю, то я то я тут где-то. Сейчас на вас смотрю, могу видеть, как бы и там что творится. Это не видение, ну. Но... Это интегральное видение. Да. Что мне делать? Так и продолжать. Я думала, что я с ума сошла, но это ум. Я да, посидела, хорошо. вот этот свет, что это за свет? Это самое изначальное, это начало нас, нас начало? всех. Обнаружение это... светимости себя же. Там такое, может, может вот уму хочется исчезнуть оттуда и вернуться уже туда. Вот я не... Ты прямо сейчас есть. Да. Прямо сейчас есть осознавание. Включено а интегральное видение. Все, углубляйся в этом. Mm -hmm. Ничего не надо. То есть возникает а, что-либо. Ты уже понимаешь, что это игра. Mm -hmm. Видится, что тело ходит. Но ты не прилагаешь никакого усилия mm -hmm. для mm -hmm. того, чтобы mm -hmm. оно встало, пошло, mm -hmm. туда перешло. И это нормальное явление. И когда а, происходит смотрение, и ты смотришь в свои же глаза, mm -hmm. Это тоже очень хорошее явление, это когда действительно я и ты растворяется. Ничего я отдельного сидела. нет. Лицо ваше, ну как бы исчезло, лицо вообще исчезло из двух глаз, вот такое ощущение, что только один остался, и он вот начал расплываться, но был испуг такой чуть-чуть, и опять, и опять, я вот заходила в это состояние, наверное, раз десять, пока тут все разговаривали. Это нормально, да? Это нормально. Если вы видите расплы... расплытие, это то есть фиксация мозга, да, оно это. границы размываются, и вы начинаете уже, э, у мозга уже есть э, э, как бы, таку, э, такая некая проходимость, и есть уже способность увидеть по-другому. Да, да, он потихонечку. Да, он потихонечку привыкает потихонечку, потому что у каждого, у каждой психики свои механизмы защиты, потому что на самом деле все есть пустотность. И на эту пусно, пустотность намотаны... Как рисунки. Как, да, вот. Вот это то самое. Поэтому а, с тобой все нормально. Ой, спасибо. И все это осознается, и ты ясно уже видишь, что действительно любая игра это игра ума. То, чем ты являешься, это вот это вот, которое невозможно описать ни единым словом. И вот эта пустотность, когда ты ощущаешь, что действительно все. Это кажется, что предметы твердые. Если глубина и внимательно присматриваешься то вот, вот а это, это все вы, вы, вы, вы у меня вообще исчезли. А, и это естественно что постепенно то есть все равно будет испытываться какое-то чувство страха у мозга, mm -hmm. потому что он более углубляется и углубляется в этом. и а, с более глубинным углублением а вот эти вот они как бы такие нейроны они так пух, пух, постепенно расслабляются расслабляются. Соответственно, фиксация еще может быть на чем либо угу. на, на чем то одном, но оно тоже со временем само себя обнуляет. Часто вот я смотрю, ну, смотрю не, не, одно, не на одно место, но так вот как бы образно смотрю, и у меня то там, то тут, вот как вспышки такие, как фотоаппарата, маленькие. Так, ну, хочется как бы словить это... Ум ну, это, наверное, да? Хоть это и ум. И, и, и то есть дальше сдвигайтесь, не, ну, концентрируйтесь. не концентрируйтесь на этих всяких явлениях, на вспышках. Угу. То есть вы есть то, что это осознает. Это абсолютный нейтрал. Могут происходить любые спецэффекты. Угу. Да. То есть, вы до любого состояния, до любого определения. Спасибо вам. Спасибо. Чуть-чуть не чуть-чуть, а думаю, думала, что там. Но Я была на одном себе. семинаре тоже, Артур Сита. Артур Сита есть человек, но у меня, меня все колотило, вот я могла, у меня было пять дней, чтобы это все, может, то, что мы, образ мужчины, и я побоялась, ведь я хотела, и вот терпела, терпела, терпела, и сегодня как бы получилось у меня задать чуть-чуть понятнее, и ночью, ну, неважно, ночью не важно, ночью закрываешь глаза, и такое впечатление, что вот эта темнота это тоже у меня вот как жидкость какая-то, вот черная смола с белыми, с белыми точечками вот вижу, есть проявление то зеленый цвет там раскрывается, то фиолетовый ну вот тут я вижу цвета ну когда долго, ну не долго, когда смотрю, именно когда смотрится вот на эту темноту вижу это так это темнота, которую я вижу, это и есть я, которая сама себя. Тишина там вообще, космос. все внимание в этом случае на осознавание. Вот сама реакция у человека. у всех по-разному. Да, вот, я думаю, что-то... Не сравнивайте. У всех по-разному. Это, по это было, было что-то... Не, не восхищайся этим, что произошло. Было, оно страшно. и страшно. Была, я умирала. Такое впечатление, что я каждый день, каждый час умирала, умирала, умирала, умирала. Куда ты умирала? Это, это уму как-то непонятно ничего. Я про такие вещи не слушала, не читала. Вот оно бубух. И, и, и, наверное, память есть, а ну, испытывая я еще этот, вот ну, вот как страх, испытывая... А как это называется? Состояние? Пробуждение. Да? У всех по-разному? А здесь необходимо учитывать особенности развития мозга, в какой а, вообще семье вы воспитывались, в какой ментальности... И учитывается ну, вот это э, некая зрелость, то есть у всех индивидуально. это сразу видится и чувствуется, кто какие вопросы задает. Поэтому пока есть вот эта обезьянка персона, которая хочет понять, принять, осознать, простить и так далее и тому подобное. это все еще обезьянка, это ум. Самое главное, не залипни. Не, не, то есть то состояние, которое было, оно уже прошло. То есть и когда происходят какие-либо явления, видения, mm -hmm. сразу дело так... Это различные спецэффекты могут быть и у тела, и так далее. Здесь не восхищайтесь этим, потому что на этом можно залипнуть, а продвигайтесь в, и увидь обнаружить того, кто это все осознает. Вот туда сдвиньтесь сейчас. Саму себя. Как бы нету, нету ничего. И... Осознавание. Просто есть осознавание всего, что да, происходит. Как воздух, как что-то такое. Не надо это описывать. Это... Описание идет угу. из ума. Угу. И действительно, я сойду с ума, это говорит сам ум. Угу. Это все фиксируется, это видится, ясность тебе присуща. Самое главное, не залипни на состояниях. Но это тоже, знаешь, не бери за идею. Любое состояние, как явление, оно возникает и растворяется. Это как солнце светит или дождь идет. Угу. Да, это когда ну, нужно туда смотреть. Смотрение, Смотрение да. Смотрение, как бы... угу. Смотрение на самого смотрящего. Обнаруж, возникает ли этот, то есть видится ли там еще смотрящий? Нет, нет, нет ничего и никого. Это вот примерно это такое же состояние, да, когда ты себя понимаешь, как будто ничего не существует, только есть ты. Это вот то состояние, которое мы должны прийти. Ты не должна никуда прийти, так, кажется, Ты, что потому что мы, никуда не уходили. Нет, ни, никуда не уходила. Не Невозможно этого достичь. Ты прямо сейчас этим являешься. Достичь это состояние это уже как бы. Ты отождествлена с а, человеческой формой. Тонкое отождествление идет. Не залипайте на состояниях. У нас время уже, да? Все закончилось. Все, вопросов ни у кого уже нет?